Не надо качать глазные мышцы многоповторными упражнениями, или еще хуже, когда много упражнений за одну тренировку. Эти упражнения могут подойти только людям с уже хорошим зрением и супер эластичными и выносливыми глазными мышцами. Это как, например, неподготовленному человеку дать тренировочную программу спортсмена и сказать «А ну, подтянись 50 раз» или «Пожми штангу 200 кг». У людей с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом глазные мышцы находятся в спазме. И задача наоборот, немного растянуть и расслабить этот спазм. Подойдут упражнения на легкую растяжку, например, легонько потянуть глаза по диагоналям, мягко перевести взгляд в верхний угол на 10 секунд, потом закрыть глаза и подождать, пока глаза вернутся в центр и так далее. Нужен функциональный тренинг и совсем не силовой, для придания мышцам эластичности. Пошаговое видео, три самых лучших упражнения при близорукости и при дальнозоркости есть на канале.